Доброго, доброго всем денечка. Я как-то так не на 10 выпала из программы своего канала. Я очень скучала, скажем, про вас. Я хотела поговорить о нас, о женщинах, о нашем здоровье. Потому как вот случилось так, что я 10 дней провела в больнице. И это только, наверное, из-за того, что мы не умеем беречь свое женское здоровье. К сожалению, ну, я уже не один год на ютюбе, просматривая всевозможные темы, что касается деревни, что касается частного дома. Я смотрю, как там женщины работают. Работают, но прямо, скажем так, я не знаю, какая лошадь может выдержать какой нагрузки. Я не буду называть какие-то каналы, не буду говорить там о чем-то, но хочу сказать, что однажды смотрю такой тюк прессованного сена привезли, и вот эта женщина она просто толкает его, толкает, такие усилия прилагает. И тут не то, чтобы это какое-то ровное место было, достаточно неровное, бугристые там и трава, там все, Но она дотолкала до своего дома вот этот огромный, огромный тюк, прессованный на Я тоже, скажем так, себя не берегла. Решили завести мы бройлерных кор. Я два года ухаживала за ними. Значит, ну, Потом Готовили из них там супы и бульоны. Но оказалось, что этого совсем... Оказалось, ну не, нет надобности в этом, понимаете. Когда вопрос встает о твоем здоровье. И вот у меня... Это накрыло, скажем. <с> Меня накрыло. Вот. отлежала 10 дней в больнице. Мне сделали операцию достаточно сложную. Я сейчас восстанавливаюсь. Я не могу даже сесть, например. Вот, в связи с тем, что там все. Зашили, подшили. <с> сделали такую кардинальную отшивку мне. Что даже нельзя. Месяц будет мне дети я о чем это хочу сказать друзья мои женщины женщины которые таскают тачками там какие-то тяжести один канал женщина рубит сама дом там что-то прорубает топором вот женское здоровье оно не беспредельно не безгранично. Это очень тонкий и уникальный организм. Насмотревшись там в больнице, я, ну, скажем так, ну, практически первый раз так попала вот на тему такую, что вот надо мне оперироваться. да? Я увидела столько, ну, больных, больных и очень беспомощных, беспомощных женщин что ну, диву даешься, как мы не бережем то, что нам дала природа. Конечно, это зависит и не только от нас, от тех мужчин, которые нас окружают, насколько они нас любят, насколько они нас уважают. Но свое уважение надо создавать самим. Понимаете, если ты сам себя не уважаешь, не любишь, а что же там оно будет дальше, -то, скажите, пожалуйста. Надо жить радоваться сейчас жизни. Вот, например, у меня взрослые дети, они самостоятельные, ничего не требуют от меня. Живи да радуйся, да? Живи да радуйся. Вот, но нет. Вот надо было так моему здоровью откликнуться и сказать, все, хватит. Таскать какие-то тяжелые вещи, хватит. надрывать свою себя, когда для этого все уже нет даже возможности. Это вот возраст 65, а те женщины, вот я которые смотрю, они, значит, 50-55, так они себя, так они себя тяжелым физическим трудом нагружают, стоит ли вообще, когда ты работаешь, когда вот такой вот бесконечный клубок каких-то задач на сегодняшний день, там, то, понимаете, о себе совсем не думаешь. Просто забываешь, что есть твое здоровье, что есть а, ты ну, скажем так, какая оценка вот этого бесконечного, ежедневного труда? Это ежедневный труд, понимаете? Утром встаешь, это у меня еще были куры бройлерные, и были куры несушки. Ну, несушки, они как-то меньше, они и сухой корм могут поесть. Но бройлерные, сколько они съели, столько они выкинули из себя. А за ними ведь надо убирать, попробуй не убери, да? Это же, вот, уже дерьма, скажем, надо же все это убрать, а это очень тяжело. И, пожалуйста, как результат, что получается? Целый день пашешь-пашешь, все, от чего-то заболела спина. Ай, да ладно, пройдет. В банке попались и пройдет. А не проходит. А не проходит. Значит, что-то. Непорядок в организме, а слушать не хотим, понимаете? Вот прислушиваться не хотим к своему организму, он вам сигналит, что что-то не так. У нас в поселении есть фельдшерско-апушерский пункт. Вот туда я попал совершенно нечаянно, пошла брать путевку в санаторий в прошлом году, мы с суббогом ездили, и она сказала у вас про Хотя до этого я проходила диспансеризацию общую, которую требует возрастного, ну, по времени, по возрасту. Мне сказали, у вас все замечательно. А вы понимаете, а этот просто фельдшер-акушер с огромным стажем работы, ей 70 лет, она сказала, вам надо обязательно показаться врачу-гинекологу. Обязательно благодарна. Я благодарна простому фельдшеру-акушеру которая направила меня в нужное русло моего здоровья. Спасибо огромное. Милые, милые женщины, сделайте остановку. уделите своему здоровью, особенно женскому, вниманию. И пусть ваш организм откликнется таким же образом своим долголетием, своей, своей правильной работы. Же долголетие женщины зависит именно от правильной работы всего нашего организма. Сердце, почки, женские органы, ну все, буквально все. Особенно в наше такое экстремальное время. Вот такое мо ⁇ разглагольствование сегодня на тему женщины. Берегите себя, пожалуйста. И будьте здоровы на долгие-долгие годы!